С вами Маки Чародей, Антон Чалей. И я расскажу вам, как стать лучше не только самому, но и всему окружающему миру. В последнее время понятия добра и зла сильно подменяются другими людьми. И сложно разобраться, где истинное добро, а где очень замаскированное зло. В моем понимании, добро это когда ты помогаешь другим людям и делаешь их счастливее. Причем делать это нужно бескорыстно, не требуя ничего взамен. Хорошее позитивное настроение быстро передается от одного человека к другому. Достаточно лишь увидеть улыбку прохожего. Но зло распространяется в разы быстрее. Обычный пример достаточно девушки с красивой прической попасть под сильный дождь без зонтика, да еще подскользнуться и упасть в лужу, как настроение на целый день испорчено а после этого она может не специально сорваться на одного из своих очень близких людей или коллег по работе это типичная ситуация но даже из нее видно, что зло может накапливаться и передвигаться от человека к человеку порой набирать еще большие обороты а таких повседневных ситуаций в мире происходит очень много постепенное накопление негатива буквально сжигает человека изнутри и он его раскидывает на всех окружающих, но тут есть лишь один выход, при соблюдении которого эта пирамида рушится, а все плохое исчезает, не оставляя после себя никаких последствий. Вам нужно просто не реагировать на слова злых людей, чтобы негатив уходил в пустоту. А еще лучше в ответ делать что-то хорошее, чтобы уничтожить полностью все зло и не давать ему распространяться. Если ты сможешь поделиться этим роликом, то все больше и больше людей могут стать лучше. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все видео подряд, их там очень много с этой стороны, вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал. Не пропускать новые видео, которые уходят сейчас больше, чем два раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк. Внизу написать какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!